Всем привет! Меня зовут Андрей. В этом видео мы расскажем, как подобрать детский велосипед, какие они бывают и в чем между ними разница. Первое, что важно при выборе детского велосипеда, это возраст ребенка и его опыт. В зависимости от этого все велосипеды можно разделить на три типа. Беговелы, прогулочные, подростковые, горные, гибридные велосипеды. Беговелы. С них начинается знакомство юного райдера с велоспортом. От велосипеда он отличается отсутствием педалей и трансмиссии. Данный транспорт позволяет малышам научиться держать равновесие на двух колесах. В наших моделях также предусмотрена запатентованная ручка тормоза, разработанная специально для детской ладошки. Прогулочные для детей от 4 до 7 лет. Дальнейшее знакомство ребенка с велоспортом идет через детские прогулочные велосипеды. Это небольшие велосипеды с диаметром колеса 14-16 дюймов, часто оборудованные доп. колесиками и другими аксессуарами, вроде крыльев, подножек, звонков, созданные для комфортного катания маленьких райдеров. Подростковые горные и гибридные велосипеды период от 6 до 9 лет когда предыдущий тип велосипедов уже слишком мал для ребенка стоит рассмотреть более взрослые модели велосипедов с колесами от 20 дюймов и амортиционной вилкой начиная с этого размера колес велосипеды уже можно разделять на разные типы байков горные гибриды шоссейные bmx и так далее о том в чем разница между ними у нас есть видео на канале для детей старше 9 лет уже можно рассматривать велосипеды с колесами 24 дюйма и больше в зависимости от возраста данные велосипеды предназначены для более глубоких глубокого изучения практики. Рама и колеса. Определяясь с выбором велосипеда, обратите внимание на рост ребенка. Сравните с размерной сеткой производителя. Выбирая больше размер колес, ребенку может быть труднее осваивать велосипед. Рама до подросткового возраста не имеет принципиального значения. Обвес и аксессуары выбирайте, исходя из особенностей катания. Если ребенок еще новичок, для него может подойти велосипед с одной передачей, скоростью. Для более опытных детей, которые любят кататься по разному рельефу, стоит подобрать модели с большим количеством передач. Для упрощения подъема в горке. Также стоит обзавестись крыльями и защитой цепи. Если ребенок предпочитает пересеченную местность ровному и сухому асфальту Не забывайте про безопасность главный пункт с которого стоит начать не жалейте на него ни денег ни времени обязательно к покупке шлем, одежда со светоотражающими элементами, фонари звонки по желанию можно докупить доп защиту на локте и запястье. Также обязательно объясните ребенку правила дорожного движения и безопасного катания, особенно в оживленной городской среде. Будьте терпеливы и ответственны. При обучении дайте ребенку время привыкнуть к новому двухколесному другу. Особенно для малышей это важно. Они могут просто возить велосипед, почувствовать его вес и скорость. Учитывайте индивидуальные предпочтения ребенка. Наблюдайте за тем, что приносит ему радость. Это поможет ему при дальнейшем выборе велосипеда. Может он обожает скорость и станет велогонщиком, или обожает выполнять трюки. А может исследование новых мест или без страшные спуски с горы. Его любимое занятие. Весь ассортимент велосипедов вы можете найти на нашем сайте. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Все полезные ссылки в описании. До новых встреч!